Тут болт отсутствует на траверсе. Так, у нас зеркала не оригинал. А какого он цвета был изначально? Либо вы так и взяли его? Так и взял, конечно. А по документам будет черный? ПТСе черный, да, да. идет. Здарова, парни. Пока сижу, нарезаю видос, думаю, пообщаюсь-ка я с вами. И предложу вам такой вариант. Как вам? Если я выпущу... Три мотоцикла на трех разных роликах. Они будут короткие, вы можете их посмотреть быстро. Но большая просьба к вам оценить, какой мотоцикл бы вы приобрели. Соответственно, цена, качество, состояние. И потом в конце посмотрим, что же у нас из этого получилось. А тем, кто впервые на канале, меня зовут Патрик. Это канал Глобус Moto. Здесь мы занимаемся подбором мотоциклов, приобретением, отправкой, обслуживанием. Короче, все про мотоциклы. Короче, поехали смотреть. Первый видос. Kawasaki ZX-6R 2005 года Оценивайте Погода так норовит прям Хочется выехать Здравствуйте поближе а На камеру не против? Вы хозяин, да? Я хозяин На камеру для проекта? Или... Нет, для человека Если хотите, потом можно проект Если мы его купим а, Вопрос, могу я на вас микрофон, чтобы он лучше слышал Вот так повес Все, спасибо Да микрофон... Ну вы же для... будете что-то рассказывать про него, я буду спрашивать, будете рассказывать, я буду стоять на выхлопе, да, он будет тарахтеть, и он ни хрена не услышит. Так, ну это специфика. А есть у вас возможность дать документы с собой? Есть? А вот за доками я не заехал. А есть хотя бы винкод там или фотка чем чего-нибудь? Mm -hmm. Так что сейчас хоть... поищу. Смотрите, пожалуйста. Я опять же не уверен, что запустится с аккумулятора. А, ну есть у меня прикурить, есть чем. У вас тоже, да? Mm. Заводили его зимой, да? Конечно. Да, конечно. Ну просто тут запотело немножко окошечко, поэтому спрашиваем. Нормальное явление. Все говорят, ой, блин, все плохо там, а. Нет, ну это потому что заводили, да. Тут некоторые говорят, ой, да там у тебя этот эмульс, ну. Блин. Даже не зимой заводили. После чего? А, ну, как бы еще зима, да. Так, ладно, это потом откроем. Уже проехали. Ну и как? Не, ну вот. Это... Вы катали? или вдвоем на пару катали да. так 432 я, я, я, не ездок, ездок. А. Но не 5 миллиметров не ну, 5 548 так у нас было 65 миллиметров минималка у него минимально 5 миллиметров а у него уже 5 даже меньше диски наверное, надо будет поменять Сколько тут пробег? 60? 70? 58, что ли там? Ну, примерно, того? да. 56. Плюс-минус, плюс потому что диски уже подстерты, я думаю, может даже чуть побольше. А сколько вы владеете? Э, год. А, до этого сколько владельцев не, не скажете? Просто ваши Не помню, ну там э, ПТСка дубль. Ага. А вы не пробивали, да, сколько там владельцев? Честно, если даже и смотрел при покупке, то mm. уже не вспомню. Я помню. Там что-то какая-то железка внутри интересная. Железка интересная. Железка интересная, видели, да? ну, yeah. no, no, конечно. Ну, мало ли. You're You're такие же эксперты. Такие, <звы> же. Не переживай. Какие такие же? Видим, все. Я просто не эксперт, поэтому мне интересно было узнать, какие вы. <звы> покупки видели я так и не понял они этот паук что ли стягивали я так понимаю что это не паук это, ну, это да, да, воздуховод да, да, да, да. потому что видимо был подбитый потому да. что да, здесь ну, мордашка была подбита вот всего. нашел птска а можете продиктовать это винта 1083 хорошо и номер двигателя у нас находится здесь я не помню он спереди вот он да мотор холодный руками достаю так ну, давайте попробуем увидеть что-нибудь здесь. Номер двигателя это где? Вот этот? Чуть ниже да. там. ZX, ZX 636 ага. CE ага. 02 угу. 08 ага. 32. 32, есть такое. Все, спасибо. А владельцев там, получается, вы первый, да, после того, как получили? не помню ну, нет там не помню. есть владельцы или вы не видели да тут вот фотография такая а я понял но ну, вы, вы, вы когда то есть не вы получали по получается вы купили нет, нет, уже было брали дублем. я понял а как же вы так купили вы эксперты купили с дублем а сколько владельцев вы не пробили так, это так пробивали какая ну обычно на кому-то например кому-то например важно там сколько было до него а там, не, там важно. Нет, не, не важно мы не а почем взяли взяли секрет Взяли Короче дороже. Хорошо взяли. Нет, дороже брал. что то стяжки какие-то стоят. Там люди по-разному. Есть те, которые там вообще по 8 лет и владеют техникой. О, много. Я сегодня смотрел 2005 года. ПТС оригинал, и два-три года он владел, и он приехал сюда. Если мы говорим об ввезенных, лично знаю мотоциклы, которые были куплены у дилера, один владелец мы его забрали. Просто бывают разные моменты, бывают разные, по разному люди ездят. Это... Так то обычно, да, согласен, то что они обычно меняются, там сезон два и продал. В большинстве случаев так оно и бывает. А люди в себя сильно верят, потом покупают себе литры, да, да, да. потом полтора литры. В итоге все потом и на эндура, либо на чоперах ездят. И все остаются живыми после всего этого. Да. И у нас подтекает немножко антифриз на радиаторе, да? Радиатор было падение. Радиатор немного. Пластик оригинальный или нет? Нет. Пластик оригинальный. он жестковатый какой-то. То есть вот здесь мягкий, да? Здесь мягкий, а здесь как-то жестковатый. Видимо на ребре то что. А вы его перекрашивали, да, или не вы? Не мы. Просто он уже, да, крашеный Видимо, там, видимо, скорее всего, ремонт Да, ремонт там есть Там ремонт, видимо, поэтому жестко Ну, то есть, там, видимо, волокно или что-нибудь такое Поворотник оригинальный, да? Да, и фара тоже Фары я видел, да Ну, вроде похож, но Никаких надписей Могу похозяйничать да. немножко? Да, без проблем Бак крашеный, да? Да, да, да бак, бак крашеный, вот да где-то тут мятинка есть. Да, да, и он крашен, угу. да, я вижу. Ну, опять же, все так было взято. Угу. А вы да, сколько, когда, в каком году взяли, говорите? Ну, это ровно год получается. Ага. Я, я, в, в принципе, в такое же время года, взял, да? да. А сливаете потом, что-то не так? Нет. А по продаете сейчас, напомните? Стоит 220. 220. Просто интересный вариант висит, который я хочу. Угу. Но вы же а, как бы готовы вообще двигаться или нет? Ну вообще. Я имею в виду по цене. Вообще. Ну и ну, чтобы я просто человеку на... сразу сообщил. Не намного. Ну там например. Потому что изначально я выставлял. говоря я за 200. За 250 сначала выставлял. Угу. Мне сразу начали писать. Перекупы за 200 заберу. Но угу. мне это не интересно было. Ну перекупы за 200 заберут, Это они еще не видели. Они потом приезжают. Начинают еще больше ломать. Я понимаю тоже. Так у нас зеркала не оригинал. И здесь зеркало МГ не оригинал. У их стоит, это хорошо. И купили его в драйбайке. Да. Так. Радиатор немножко подмет. Здрасте. подборщики ну ладно пошел а это, это лампа коловисты что ли ну типа того а -а -а. ну да он весь крашен весь круг покрашенный тут изолента тут изолента там радиатор подтекает надо будет смотреть что с радиатором тут что-то снизу там что-то жижа какая-то где-то что-то сопливит чуть-чуть так эту крышку снимали болт потеряли видимо разные болты стоят Так, опять же что делалось там я ну я просто должен как бы знаете сказать на камеру знаете как когда продает человек с красивым лицом это же мы ж не красивое лицо это покупаем мы ж покупаем мотоцикл да там бывают красивые лица а мотоцикл просто завязаны в узел мы же не вас пытаемся знаете там как-то да я же не против не -не -не, не, я, вы сказали что вы с ним ничего не делали только катали я поэтому смотрю на чем вы катали так скажем здесь котка эта фигня этот стоит вообще с другой стороны он наоборот должен стоять гайка с той стороны должна быть Топика, так колодки еще есть наклейка не оригинал Здесь Джапан стоит какой-то цепь, неоригинальная, соответственно стоит. Звезда это нормально, потому что пробег уже. Я думаю пробег здесь под сотку примерно. Могу я открыть заднюю седушку, да? Да, конечно. А можно попросить вас дернуть? Ее? Угу. Ага, спасибо. Седухи были убиты, это я уже сам. Я вижу, кустарным да, да. методом. Вторую тоже да, перешивали. Да. Ага. Ну, это я... Ну, как вот неплохо. С, сами делали, да. да? Ну, неплохо то. Учитывая, что вы этим не занимаетесь целыми днями, поэтому, в принципе, более-менее аккуратненько. Перемычку не стали, да, ставить на место? Нет. Угу. А ее и не было. А не было ее, да? Порвали, наверное. Ну да, здесь уже протертости, как будто ему уже 70-100. Гидроизоляция стоит, в смысле, этот теплоизоляция стоит, да, этот пластик оригинальный, но крашеный. А какого он цвета был изначально, или вы так и взяли его? Так и взял, конечно. А по документам бы по... в черный, да, так. идет? Так я вроде смотрю, вроде да, зеленого цвета тут не вижу, бывает перекрашивают. Ну так, неплохая ткань такая. Но там что-то что Да, это видимо, это, видимо, у вас этот э, степлер прошел. Может да, быть. Да, там, там просто маленькие надо делать. Ну и мы их обрезаем обычно. А у меня там обычный строительный. Я понял. Не, ну мы, мы их обычно откусываем. Чтобы не было такого. Ну да, тут пластик оригинальный, даже с вибро. -это, вибро как она называется? Наклейка, короче, это вибра, вот она вибрационка, антивибра здесь конечно крутили, а вилку не вы тоже делали, да? не, ничего не делал печально просто, конечно, мотоцикл такой классный, тут болта нету тут болт отсутствует на траверсе опасно так ездить, конечно здесь болт есть, вот этот болт, там с той стороны его нет вот здесь. Это так опасно ездить, конечно, могла просто одна вилка уйти, вместе за ней вместе вторая ну он вы же ну, вроде эксперты. Бибини родная. Это сарказм был? Не, ну это, что же вы бы сказали. Есть... Я просто себя экспертом не считаю, поэтому. Ну, Мне просто нравится правой... это слово, люди говорят эксперты. А в чем? А зачем вы так занимаетесь? А я не эксперт, я, я просто смотрю мотоцикл. Блин, вы можете как-то танцевать. <свеч> Если это эксперт, то это эксперт. Если ну, это пластын, то... Нет, просто вопросы не путать ги с плясами, это небольшая разница. Есть люди а есть люди гиги. Я вас чем-то оскорбил? Вы прям так завелись. Я не люблю, когда юлят. юлят, в чем? Потому в смысле, в чем? В чем ты ты юля. Ну, ну если я не считаю себя экспертом. Начинаю. Если я не считаю себя экспертом, почему я должен кричать о том, что я эксперт? Знаете, как.. Почему а... Тогда а почему обязательно должен эксперт заниматься подбором? Да кто? Ну просто человек, который смотрит мотоциклы. Мы тут не экспертизу делаем, а просто делаем и осмотр. Заведем? Можно? Попробуйте. Не уверен, что запустит. Будем верить. Подкачаться еще. Бензин там есть, да? да? Так и молодец такой, а? а? Ты ж моя умничка. Ну да, все цилиндры завелись. Мотоцикл холодный. Холодный мотоцикл. 30. 60, 60, 50 Колодки у нас Колодки еще здесь есть Там колодки еще есть Половинка примерно есть Болты крутились Цепление шумит Подшипник корзины менять Выжимной живой А подшипник корзины уже хочет поменяться А вас нет пассатижей? Или что-нибудь ну, открутить что вот Поднялась. Давление хорошее Спасибо Спасибо Тепление скоро менять уже. И подшипник где-то воняет. с провален чуть-чуть прокачать тормозную жидкость надо поворотник есть поворотник есть так поворотник есть поворотник есть поворотник есть поворотник есть, поворотник есть. Так, ближний дальний вижу есть так, ну в принципе все нажимается, все работает. Стопак. Стопак работает. Стопак работает. Ну тормоз надо прокачать, конечно. Сейчас он прогреется чуть-чуть. Здесь есть вот такие вот моменты. Не совсем лицеприятные. на пластике так смотрим антифриз новый антифриз пока не давит но это на холодный обычно он давит там антифриз подтекает там подтекает короче его весь разбирали крутили вертели на вертеле. все болты послизаны мотор скрывался все на герметике там все на герметике И Тут подшипник все, по послушаю какой там подшипник будит воет Температура 53, попробуем. войну пойму какой-то жесткий. жёсткий это масляное голодание чего-то там оттекает соответственно прокладка там крутили-перекрутили что ж он так воет а? а масло какое заливали давно меняли масло ну, мателюская такое ощущение что подшипник туда. корзины воет прям жестко Вот ну, как бы есть вероятность потому что да там прям шумок такой стоит когда открыли крышку там прям шумок от корзины сцепления говорил они говорят, типа цепь шелестит. Ну как поменяли... цепь? Цепь шелестит, а это прям ну, войско. Поменяли, цепь поменяли. Ну, цепь. Ну, а это кто я вам делает? Я делал? говорил, что это как подшипник. Ну, это подшипник воет. Ну как бы, блин, вот подшипник здесь надо поменять по-хорошему. Здесь мотор разбирался в круг. Но то, что было падение, это я даже не, не смотрю на это. Потому какого года он? Ну ему получается уже сколько, 15 лет, то есть, как бы, я на это его вообще вы уже не отшатали -то. Ну, тогда да, подушатали его, вот, так Ну, сказать. пластик это я, это не, не не это, нет, это, это знаете, это все, все фигня, я к тому, что, ну, вы же, вы же ушатали пластик, вы же, этим радиатором не зацепили, это уже было, что -то, Было. Что -то. Потому что здесь падение намного сильнее и серьезнее было, чем то, чтобы вы пластик ушатали. Не, я притерся не сильно. Я думаю, скорее всего, эти слайдеры у вас, наверное, стояли уже? Да. А это не, не было слайдеров, соответственно, прям под слайдеры ушло, потому что бока, удар не, не спереди а именно боковой ну да, вот, и... так-то вроде понятно. Просто вопрос цены, там, не знаю, насколько человек захочет себе мотоцикл, который там. Которые как бы, надо делать. Ну, немножко надо поделать. В принципе, знаете, как я таким мотоциклом отношусь, взял, купил и катаешься, просто и не паришься. Особенно для первого сезона, там, условно говоря, да, там уронил и не жалко. Да? Ну да, да. Есть люди, которые подбирают себе, там прям целлофанище находят. И потом через, через пару месяцев смотришь его фотографии, а он там туда ему ДТП, там его сбили, тут, ну ладно, как бы он не виноват. Но сам факт, ну, ты должен просто был предвидеть это все момент. А ну его да, просто да. так вот снесли сбоку и все. Он по главной, его подуступи дорогу. На кой хрен мы искали супер классный мотоцикл? И он в меня мозг выносил, нет, давай возьмем идеальный. Детая ДТП за два месяца. Ну, как бы, да. Ну, купи себе первый мотоцикл, подушатай его, потом купи себе чего уже хочешь. Не, если человеку на первый сезон надо, то уж точно, я, я думаю... Я это первый, второй. Я думаю, в принципе, вопрос только цены там. Условно говоря, если бы была какая-нибудь там цена интересна. но мне кажется, что это подшипник корзины под замену, под выжимной подшипник, масла поменять. Только вот с дисками вопрос, тут они уже под... по минимуму на самом деле. А диски стоят только рублей 16 на один, если оригинально смотреть. Если смотреть китайский, то комплект будет стоить рублей тоже 15. Комплект, ну, из двух. Вот, задний, в принципе, еще тоже, ну, поездит. Колодки задние поменять. А, нет, задний нормальный, передние, там через 10 тысяч, может через 5 тысяч поменять надо будет. А так-то, в принципе, блин, то, что мотор разбирался, но ну, насколько ему это понравится, я не знаю. Но в любом случае, спасибо, если что, на связи будем. Да, хорошо. Спасибо вам. Итак, после просмотра первого видоса не забудь прожать лайк и в комментариях по пятибалльной системе оцени конкретный мотоцикл. Спасибо и смотри следующий видос, он где-то вот здесь, подсказка сверху.